Еще одна маленькая разработка да, наша, смотрите, есть проблема, сетка 3 метра, полотно идет выше, мы не можем сделать, мы научились сращивать полотна, первый образец экспериментальный, да, появилась серая полоса, но при этом нам позволяет сетку делать гораздо выше по размерам, это мы всегда как бы пробуем, экспериментируем, а потом это все пускаем в серию. Вот интересное решение, эта сетка может быть уже 4 метра, в принципе уже есть просчеты на 3 900. Если раньше мы говорили 3 метра, извините, мы больше не можем. Для алиминчика важно, мы можем делать теперь больше сетки на весь проем. Эта полоса будет сверху проходить, ну как бы мы готовы.